Сегодня мы выпускаем группу, изучив... изучавшую в AtlasNet английский язык. Скажите, пожалуйста, зачем вы учили английский язык? Зачем он вам нужен? Для работы, зачем Да нет, самый. просто для жизни. Я для... сейчас без иностранных языков вообще невозможно существовать ни в какой области. И английский язык сейчас самый распространенный просто необходимо. Для всего нет, для работы. Для общинного движения. Как Вы считаете, есть результаты? Есть, конечно. Но не может не быть. Понятно. Все понравилось? Все в порядке? Ну, особенно преподаватель. Расскажите. Расскажите? Да. Ну, в первую очередь, это доброжелательность. Поэтому на занятиях чувствуешь себя абсолютно раскованно, свободно, не боишься говорить. Вот это, наверное, и помогло нам заговорить в первую очередь. Ну и, конечно, знания. Спасибо. Спасибо. Вы нас раскрепостили. Да. И Хорошо. Зоя, добавьте что-нибудь про группу. У это очень трудолюбивые, дружелательные люди. И мне было очень приятно с ними работать. Мало того, что они не пропускали занятия, и если на то не было причин. И это радовало. И самое главное, что я видела всегда отдачу. Мне очень приятно, когда я что-то пытаюсь отдать, я имею в виду свои знания, то я получаю. Сегодня мы написали тест эффективности, все сдали этот текст. Тест. Очень общий вопрос ко всей группе. Планируете продолжать? Потому что А2 это самое самое начало. То есть э, учить язык это практически, ну скажем так, 400 часов это как минимум нужно, чтобы изучить более-менее его. Планируете продолжать летом в сентябре? Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. So, uh, Ina, And uh, uh, a little bit later he will come to us. Mm -hmm. So Marina then uh, you were very uh hard working. Yeah, hard working and uh, I think it is also my soul. Okay. And and uh, uh, Andre now I And uh, from me, I want to hand you a gold medal for your hardworking, yeah, hardworking life uh, during two months, yeah, during two months. Now, <laughs> in real life, this is very, very dear. The metals are very delicious, very hard work, yes, and very delicious. Good luck in your future life. I congratulate you with the ending of our rose. Thank you. Thank you.